Витаю вас, друзья! Тема подгонка и штукатурка каменных откосов. Изначальная работа заключалась в том, чтобы сделать, насколько возможно, скрывая, насколько возможно, под старинку. Но потом немножко пошел переигрыш, и сейчас приходится подравнивать, для того, чтобы рама дверная была хорошо. Как мы это делаем? Мы Смотрите, надрезаем и все это сбиваем. Отбойником можно сбить, можно молоточком. Вот, все это сбивается хорошо. Задача, Сейчас сбить и потом ровненько поштукатурить. Для того, чтобы дверная рама стала, так сказать, пенкой ее потом задуть, и она хорошо держалась. Вот такая задача. То есть это, получается, вы откосы заштукатуриваете? Здесь будут откосы, короче, косолики как это, самая рама. И вот они хотят ее задуть, и все. Ну, это нужно, шуруп закрутить. Ну, приблизительно, это Толщина мне не нравится. Слишком толстая, надо еще срезать немножко. Вот а здесь я хочу. В принципе, сейчас уже более-менее. Еще немножко. А что ты проверяешь? Ну, толщина у меня, чтобы здесь была а, нормальная, чтобы не было а. сильно толстая, угу. потому что тогда, если толстая, как она все будет держаться. А здесь тоже будет штукатурка. Штукатурка, да. Поэтому я срезаю, получилось.